благодарен за то, что вы есть в моей жизни, я благодарен за соучастие а, в том, что мы называем эзотерикой. Эзотерика это действительно наука, а мы первые пионеры, которые постигают такую сложную науку. Огромное вам спасибо за то, что вы присутствуете, за то, что вы не отвернулись, за то, что вы остались людьми, за то, что у вас есть благородные теплые сердца, возможно, вот такие вебинары помогут вам найти ответы, помогут вам стать более, может быть, добрыми людьми или понять механизмы того, почему же не получается что-либо, Обязательно смотрите мои вебинары. Всегда каждый вебинар является уникальным, потому что никогда не готовлюсь к ответу на вопросы. И каждый вебинар он где-то дает какую-либо подсказку и дает какие-либо, может быть, идеи, которые могут в дальнейшем вдохновить, успокоить, созидать. Ну и приглашаю вас на завтрашний СНГ номер 75. Пытался я сделать. Три СНГА, которые будут посвящены деньгам. И 75-е не получилось. Оно, конечно же, посвящено деньгам, но более посвящено нарушениям. Каким? Там заблокирован денежный канал, карма плохая, не получается зарабатывать, не любят вас э, деньги и так далее. Вот это все я объединил и, конечно, получились методы методы получились такие нестандартные но тем не менее получился он такой тоже связано с деньгами но больше связано с судьбой с отношениями также во время завтрашнего вебинара я проведу обряд который называется заключение договора с огни сома и в этом договоре мы подпишем как бы, договор на то, что мы отдаем свою плохую бедную жизнь и меняем ее на богатую, счастливую. Вот завтра я такой обряд проведу, поэтому я дам завтра 35 ментальных кодов и после этого дам а, и вместе с вами проведу там 7-8 минут займет сам вот этот обряд с зажиганием ароматического благовония, с, с произнесением определенной мантры и так далее. Приходите будет очень интересно. Более подробную информацию вы можете получить на моем сайте duiko.guru или написать прямо сейчас в гугле Дуйко Гуру. И первый сайт, который появится, можете кликать на него. Сангая называется Сангая 737475